но перед началом ролика я хотел бы упомянуть тот момент, что ко мне в руки попал образец не для продажи, поэтому внешний вид упаковки и ее внутренности могут отличаться от конечного варианта. На лицевой стороне коробки есть логотип компании, название девайса и изображен сам девайс. На противоположной стороне у нас все как всегда, технические характеристики и комплектация. Внутри упаковки нас встретит сам мод в полностью собранном состоянии, под поролоном лежит кабель USB Type-C, два испарителя на 1,2 Ом и большая инструкция. Внешний вид у глаз минималистичный, но при этом он не выглядит дешево. Декора именно столько, сколько его нужно. Верхнюю часть вейпа занимает защитный колпачок, который не только защищает дриптип от пыли, но и помогает сохранять его в целостности. Стекло ведь как-никак. Прямо под защитным колпачком нанесена гравировка. В нижней части есть симметричная гравировка, но выполнены они исключительно для красоты и никакого функционала в себе не несут. Помимо этой красоты на корпусе девайса есть логотип компании, довольно большая прямоугольная вытянутая кнопка Fire с индикатором заряда аккумулятора и есть мой любимый разъем USB Type-C с унизительно медленным для такого разъема током заряда 0,6 А. Внутри этого девайса расположился аккумулятор объемом 650 мАч. Если учесть, что ток заряда здесь 0,6 А, то заряжаться этот девайс будет примерно 1 час. Также, как вы уже заметили, на корпусе этого девайса есть цепочка. Но лично мое мнение, ее лучше снять, поскольку без нее мод будет смотреться гораздо эстетичнее. Стоит заметить, что активация данного девайса происходит двумя способами. Первый это от простой затяжки, а второй от нажатия на кнопку. Так что я предупреждаю, если вы поставите сюда новый испаритель и прокапаете его, и захотите его продуть, то лучше выключите устройство или же продуйте его, не устанавливая в мод. Вот система не имеет никаких настроек и работает в единственном режиме «Байпас». В момент парения активируется индикатор, который находится на кнопке Fire. На корпусе мода располагается два отверстия обдува. Затяжка здесь не регулируется, но при помощи указательного или большого пальца вы можете ее слегка перекрыть, и тем самым у вас девайс превратится в довольно неплохое MTL устройство Ну что ж, пришло время рассказать о его картридже. Как уже говорилось ранее, изготовлен он из стекла и нержавеющей стали. Стекло не вступает в какую-либо реакцию с жидкостями и поэтому не оказывает влияния на ее вкус. Заправка происходит через отверстие на боковой стороне картриджа. В GlassPen используются новые испарители от компании Elite под названием GTL и рассчитаны они на сопротивление 1,2 Ом. Но я думаю, что скорее всего на этот девайс подойдут старые добрые испарители GT. Данный девайс я могу смело посоветовать как пользователям со стажем, так и новичкам. Оно очень простое в использовании, обладает хорошей кальянной затяжкой, но если перекрыть одно отверстие, то оно превращается в очень неплохое МТЛ-устройство, то есть устройство с сигаретной затяжкой. Также у него неплохой вкус и хорошая передача никотина. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.